Здравствуйте, с вами Дмитрий Рудых и я расскажу вам, каким образом можно быстро и оперативно получить информацию о том, кто является собственником квартиры, которая вас интересует. Для этого нам понадобится портал Росреестра, интернет-адрес страницы вы видите перед глазами. Переходим на данный интернет-портал. Итак, мы попали на интернет-портал Федеральной государственной службы регистрации кадастра и картографии. Сокращенно он называется Росреестр. Мы его будем называть именно так, Росреестр. На данном портале нас будет интересовать раздел, раздел ⁇ Электронные услуги ⁇ Вот он располагается здесь. В этом разделе нас будет интересовать подраздел ⁇ Подать запрос ⁇ о предоставлении сведений. ЕГРП ЕГРП это сокращение единый государственный реестр прав на недвижимое имущество Итак, переходим подраздел подать запрос в этом подразделе нам необходимо будет заполнить форму запроса сведений из ЕГРП итак мы попали в форму запроса сведений есть возможность выбрать, что мы хотим конкретно получить. Возможность выбора такова. Мы можем запросить выписку о зарегистрированных правах на объект недвижимости, содержащий общедоступные сведения. Именно это мы будем запрашивать. Кроме этого, есть возможность запросить другую информацию в виде выписки о переходе прав на объект недвижимого имущества, справку о содержании правоустанавливающего документа, либо выписку о правах отдельного лица на объекты, имеющиеся у него объекты недвижимого имущества. Для того, чтобы запросить выписки, справки именно по вот этим вот четырем параметрам, необходимо иметь ключ электронно-цифровой подписи. Если у вас его нет, то, соответственно, если у вас его нет, то, соответственно, мы будем, можем запросить только общедоступные сведения, то есть выписку о зарегистрированных правах на объект недвижимости, содержащие общедоступные сведения. Этой информации нам будет вполне достаточно. Далее, нам необходимо заполнить, будет следующие сведения, это об объекте недвижимости. Есть два варианта. Мы можем найти объект, используя онлайн-запрос. Хочу сказать, что я пользовался, пытался пользоваться данным онлайн-запросом, но, к сожалению, получил отрицательный результат, хотя уверен на том, что та квартира, которую я запрашивал, она существует, потому что это моя собственная квартира. А вот, к сожалению, онлайн-запрос отдал отрицательный результат, поэтому я сам буду заполнять и рекомендую вам идти по пути указания адреса вручную. Итак, ставим отметку «Указать адрес вручную» и нам предлагается выбрать следующие параметры. Это тип объекта, адрес, на котором он расположен. Тип объекта мы, соответственно, выбираем тот, который стоит по умолчанию, квартира. Кадастровые и условные номера мы заполнять не будем, потому что мы их просто не знаем. Обращаю ваше внимание, что... Здесь нужно заполнять обязательно те поля, которые выделены вот таким вот восклицательным знаком. Кадастровый номер, условный номер такими знаками не выделены, поэтому мы их заполнять не будем. Итак, следующее нам нужно заполнить адрес. Начинаем с региона. Есть вариант выбрать из выпадающего меню. Можно напечатать. Клавиатурой. Я выбираю Хабаровский край. Вы, соответственно, выбираете свой регион, тот, в котором находится интересующий вас объект недвижимости. Выбираем соответственно район. Я вместо района сразу указываю город, потому что нахожусь в краевом центре. Далее можно указать населенный пункт. Мне он здесь в данном случае предлагает выбрать название района, из которого состоит город. То есть районы города. Я в данный момент пропущу, хотя и знаю, где находится данная квартира. Далее нам необходимо указать улицу с выпадающего меню. Выбираем нужный нам вариант улица и указываем ее название. Далее нам необходимо указать дом, бокс, владение и так далее. Мы выбираем нужный вариант дом и указываем его номер. Строение корпус мы пропускаем, потому что у нас их нет. Если у вас они есть и вы их знаете, вы их заполните. Далее указываем квартира и указываем ее номер. Так, данные у нас заполнены. Портал нам еще предлагает заполнить факультативные данные, такие как иное и иное описание местоположения. Мы в данном случае не будем этим вопросом заниматься, потому что у нас предельно ясен адрес, где находится квартира, нас интересующая. Далее, важный элемент, который нужно отдельно будет рассказать, это способ предоставления сведений. Есть несколько вариантов с помощью которых, вернее, несколько способов, по которым мы можем получить интересующие нас сведения. Первый вариант это в виде ссылки на электронный документ. Второй вариант это бумажный документ с почтовым отправлением и третий вариант бумажный документ в территориальном отделе. Чем они отличаются? Первое, они отличаются ценой. Ссылка на электронный документ будет стоить 150 рублей. Бумажный документ в почтовым отправлением либо территориальном отделе будет стоить 200 рублей. Они также будут отличаться скоростью получения интересующей вас информации. Если мы выбираем ссылку на электронный документ, то мы получим соответствующую выписку в виде электронного документа в формате PDF на адрес электронной почты. Мы ее получим буквально через 3-5 дней после того, как подадим запрос и произведем оплату. Бумажный документ в виде почтового отправления будет идти гораздо дольше. Я Делал тестовый запрос, документ, мне шел больше месяца. Если вам необходим документ именно в бумажном виде, с, то есть с печатью, с подписью должностного лица, и вы готовы ждать этот период времени, то, соответственно, выбирайте бумажный документ почтовым отправлением. В этом случае вы в дальнейших шагах еще должны будете указать свой почтовый адрес, на который вам этот документ должен будет Росреестр прислать. В виде бумажного документа в территориальном отделе, если вы выбираете его, то вам, соответственно, будет предложено выбрать территориальный отдел, в который вы должны будете прийти для того, чтобы получить соответствующую выписку. В данном случае здесь указываются те адреса, куда я могу прийти. То есть, если вы... Имеете реальную возможность прийти по данным адресам и получить их, то можете, соответственно, выбрать данный способ получения информации. Если вы не можете, либо не желаете по этим адресам лично приходить с паспортом, чтобы получить данный, данную информацию, то, соответственно, не выбирайте данный способ получения. Оставим способ предоставления сведений в виде ссылки на электронный документ. Так, все, мы заполнили. Нет, не заполнили. Нам нужно еще указать адрес электронной почты. Так, адрес электронной почты у нас заполнен. И вводим символы и переходим к сведению о заявителе. Так, мы перешли ко второму шагу. Нам необходимо заполнить сведения о заявителе. Так, заявителем в данном случае мы оставляем физическое лицо. Есть другие варианты. Мы в данном случае оставляем физическое лицо. Категория заявителя. Также оставляем иное лицо. Так, заполняем фамилию. Отчество заполнять не обязательно. Мы его пропустим. Снилс тоже, соответственно, не обязательно. Так, вид документа. Оставляем паспорт гражданина. Есть другие возможные варианты. Серия не обязательна, но мы ее заполним. Указываем номер паспорта. Кем выдан можно не заполнять, поскольку он не является обязательным. И указываем дату выдачи. Так, мы заполнили данные поля. Нам предлагают теперь заполнить телефон, но мы его заполнять не будем. Если вы в качестве способа доставки информации выбрали отправку в бумажном документе на ваш почтовый адрес, то вам, соответственно, нужно будет указать ваш почтовый адрес. Указываем почтовый адрес. Хабаровский край. Город Хабаровск. Район не будем выбирать. Улица. Если вы действуете как представитель заявителя, то соответственно вы заполняете здесь данные на себя как на заявителя. Мы в данном случае это заполнять не будем. Ставим галочку Я согласен на передачу персональных данных в Росреестр и переходим к следующему шагу. На следующем шаге нам необходимо, нам предлагают приложить документы к запросу. Мы в данном случае ничего прикладывать не будем, поскольку обычно сюда прикладывается либо доверенность, а если заполняет запрос заявителя, либо какой-то другой документ, подтверждающий статус заявителя, мы в данном случае никакой документ здесь прикладывать не будем. Переходим к проверке данных. Итак, мы ввели следующие данные. Мы хотим предоставить выписку о зарегистрированных правах. Выписку нам представят в виде ссылки на электронный документ, на данный адрес электронной почты. Здесь мы указали информацию об объекте, то есть это квартира, она находится вот по такому адресу. И указали также сведения о заявителе, то есть это физическое лицо, наши паспортные данные, фамилия, имя и соответственно, адрес в электронной почты. Нам не нужно подписывать документ, потому что сведения, которые мы запрашиваем, общедоступны. И подписывать электронную цифровую подписью нам не нужно. Поэтому мы просто нажимаем «Отправить запрос». Так, наш запрос зарегистрирован. Ему присвоен вот такой вот номер. Проверить статус запроса мы можем здесь. После того, как запрос будет выполнен, мы сможем скачать ответ на портале. Для получения доступа к ссылке можно использовать вот данный код. Сохраните данный код, без него вы не сможете получить документы на портале. То есть самый оптимальный вариант все это дело скопировать, всю эту информацию скопировать и сохранить в отдельном файле. Так, после того, как мы все заполнили, нам необходимо перейти в свою электронную почту, где мы увидим, что нам пришло вот такое вот письмо. Портал собакаросреестр.ru. Переходим в него. И что мы здесь наблюдаем? Мы здесь наблюдаем следующее. Нас интересует вот этот код платежа, поскольку нам нужно произвести оплату. Мы копируем данный код платежа в буфер обмена и возвращаемся на портал Росреестра. Переходим, проверка статуса запроса. Опускаемся ниже. Так, вот наш запрос. Наша заявка номер такая-то находится в статусе «Ожидает оплаты. Сумма платежа будет составлять 150 рублей. Можно посмотреть детали запроса, которые мы уже проверяли. Для перехода к оплате запроса укажите код платежа. Код платежа мы только что скопировали из письма в своем почтовом ящике. Переходим по данной ссылке. Так, здесь нам необходимо, чтобы перейти к оплате, нужно вставить код платежа. Кстати, ведь нужно без ошибок, потому что в этом случае, если будет допущена ошибка, результат будет отрицательный. Переходим к оплате, опускаемся вниз и видим, Росреестр предлагает нам несколько вариантов оплаты, то есть можно произвести оплату через Кошелек Kiwi, если он у вас есть, можете воспользоваться им и в течение буквально 2-3 минут произвести оплату. Если у вас его нет, вы можете воспользоваться терминалами оплаты. При этом здесь полностью детально расписано, каким образом через меню данного терминала пройти всю процедуру оплаты, чтобы достичь нужного результата. Вот. Либо можно произвести оплату путем банковской карты, опять же через сервис Kiwi. Здесь, то есть вы производите оплату, платежный документ, непосредственно квитанцию, либо еще какой-то другой платежный документ, никуда отправлять не нужно. Ваш платеж автоматически обработается Росреестром и учтется по вашей заявке, как оплаченный. После этого Росреестр обработает вашу заявку и отправит на адрес электронной почты выписку в виде документа в формате PDF. Итак, я получил... Соответствующий электронный документ, вот он перед вами открыт, это выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. Что, какую информацию мы отсюда можем, соответственно, получить? Во-первых, видно, основное, что мы хотели узнать, это кто является собственником Правообладатель. В данном случае я, поскольку это касается лично меня, я эти данные закрыл ретушью. То есть здесь будут данные соответствующего лица, который является собственником, правовладельцем квартиры, который, которую вы запросили. Кроме этого, будут указаны данные документа, на основании которого была произведена запись в Росреестр. И будут указаны ограничения. Ограничения. В данном случае это будет указан вид ограничения. Будет указан вид ограничения и другие параметры. Исходя из этого, также можно будет, что немаловажно, если вы проверяете частоту сделки, то есть немаловажно обратить внимание на вот это вот обстоятельство, наличия или отсутствие правопритязания. Так, соответственно, данный документ не подписан. Вот, то есть он, собственно говоря, только для информации. Таким образом, произведя несложные действие на портале Росреестра, мы получили результат. То есть мы узнали, кто является собственником квартиры, по интересующему нас адресу. Спасибо, что были со мной. Я желаю вам удачи.